По поводу золота да, и полиметалла, что будет завтра, никто не знает. Соответственно, вот тоже был вопрос про. Ну, у меня стрим на Ютубе был. Когда доллар там стоил практически 80 рублей. Что делать? Покупать? У кого его нет, продавать, кто его купил раньше, фиксировать прибыль. Я лично продавал, да, то есть 30% процентов позиций были зафиксированы, переложился в Сургутнефтегаз, привилегированный, да, они пока что упали, я надеюсь, что они выплатят дивиденды, то есть, в чем суть данной философии, смотрите, когда вы смотрите на какой-либо актив, например, на золото, и уровень цен по золоту для вас сейчас некомфортен, да, ну, то есть, вы считаете, что оно уже выросло и стоит дорого, кто является бенефициарами, кто от этого выиграет, да, то есть, от этого выиграют компании, которые занимаются добычей и продажей золота по одной простой причине, что они все весь этот период, когда золото росло, они это золото добывали, они это золото там, выплавляли, они это золото продавали, и, соответственно, они получат большую прибыль по итогам текущего года, потому что цены на этот товар выросли. Но это отразится в финансовой отчетности только там через полгода. Да? То есть, ну, как минимум, годовые отчеты там предоставляются в апреле месяце, если мы говорим про российские компании. И в этом случае вы должны понимать, что если будет хороший отчет, то это можно ожидать увеличения чистой прибыли, это можно ожидать увеличения доходы на акцию, это можно ожидать увеличение дивидендных выплат и привлекательная дивидендная доходность. И поэтому, допустим, те же самые золотодобытчики, если вам сейчас некомфортно покупать золото, оно действительно там, достаточно дорого сейчас стоит, если его совсем нет, оно должно быть в портфеле. Это раз. Два. Вы можете это, ну, то есть отработать эту историю через покупку золотодобывающих компаний, посмотреть их балансы, посмотреть на их определенные финансовые показатели, посмотреть стабильность, посмотреть, что произошло с маржой, что произошло с выручкой, как они отчитывались первый, второй, третий квартал 2020 года и, в принципе, какие можно ожидать выплат по ним. То есть сколько они обычно дивидендов платят, сколько могут заплатить с учетом того, что это изменилось, и просто купить, получить эту прибыль по росту золота. Да, через вот такую вот золотодобывающую компанию.